Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско Вы смотрите кулинарную пропаганду У нас все еще продолжаются ковидные ограничения Поэтому в ресторан толком не сходишь А уже хочется, сознаюсь честно с Стрескать такой, знаете, сочный бургер Так что я решил приготовить такой самостоятельно Вчера в магазине выбрал такой хороший кусок говядины Мне его прокрутили через мясорубку И сейчас я себя порадую Угли надо раскочегарить Начну с приготовления заправки. Понадобится зубок чеснока мелко нарубленный. Понадобится чили-перец, тоже мелко нарубленный. Немного маринованного халапея нарубить. Маринованных огурцов, также мелко. Зелени. Ложку сладкой горчиц сюда. И сметаны побольше. И перемешать. Вот так. Отлично. Вкуснямба. Знаете, такое а, сладко-кисло- Острая свежесть такая, после которой все равно стоит такое согревание, такое изжение. Острота чили перца, острота хлопенья, кислота халапеньо, он маринованный. Такий вкус классный, вот этих вот кисло-сладких маринованных огурчиков. Чеснок, опять же, сметана все дело сглаживает. Ну, короче, я не знаю, как это объяснить, но это, это вот потокенная заправка. А теперь начинка. Бекон нарубить кусочками и обжарить. Красный сладкий перец, это сладкий, тоже нарубить помельче. И смешать с натертым сыром. Сыр берите, какой вам нравится. Что тут с беконом? Отлично! И немного готовой заправки сюда начинка разобрались. Остается вылепить бургеры. Фарш надо приправить солью и перцем. И смешать все. Теперь Выдавим стаканом ямку для начинки и начинку в каждый бургер. Отлично, теперь их можно будет оставить в холодильнике на пару часов, после чего отправляем на гриль. Готовить такие бургеры нужно на непрямом жару. Температуру в гриле поддерживаем на уровне 170-180, ну край 200 градусов. Я на решетку положу этот вот специальный коврик, если возиться с котлетами, то на нем удобнее, чем непосредственно на решетке жарить. Каюсь, булки буду использовать магазинные, лень сегодня естественно, тестом возиться. На самом деле, такую штуку можно прекрасно и в духовке приготовить. Просто сегодня денек такой хороший, облаков нет, солнышко светит. Почему на улице этим делом не заняться? Долгожданный момент. Как я ждал этого момента, вы не представляете себе. Обалденная. Mm. Сочная. Говяжья кафета. С сырной начинкой. С, со сладким перцем. С вот этой обалденной заправкой, которая острая, с кислинкой. Чудо. Просто чудо. Еще бы Булки домашние. Вообще была красота. Вот такие бургеры. Бургеры из правильных мест я люблю. Всякие там макдональдсы, Бургеры Кинге Нет, это не Макасы. Вот такие вещи в правильных местах, в правильных бургерных. Это чудо. Слушайте, готовьте. Хотя бы даже и в духовке. Будет здорово и классно. Все, я буду додать за кратом эту сырно-мясную атлету классную. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за лайки и дизлайки.